Приветствую всех, и мы продолжаем создание нашего искусственного интеллекта и его поведения. Так, мы будем делать в этом уроке то, что когда искусственный интеллект будет видеть э, нашего персонажа, соответственно, он будет следовать к нему. И давайте приступим. Э, для начала мы перейдем, давайте я закрою все, чтобы открывать это постепенно. Э, перейдем в контроллер, который мы создали, это Enemy AI Controller. И что нам здесь нужно добавить? Во-первых, нам нужен компонент AI Perception. Этот компонент отвечает за то, что э, видит наш NPC. Так сказать, за органы его чувств. Э, так, добавляем новый элемент, нажимаем на плюсик. И здесь выбираем э, AI Side Config. Жмем на стрелочку, снова жмем на стрелочку. И здесь у нас есть определенное значение это сайт радиус можно сказать это дефолтный радиус того в каком радиусе будет нас видеть наш npc давайте выставим 700 и луз сайт радиус это максимальный радиус видимости или слышимости нашего персонажа давайте мы выставим 900 теперь у нас вкладка detection by affiliation так и прошу прощения за мой английский конечно и здесь у нас detect neutral нам тоже нужно выставить галочку так сохраним в принципе здесь по настройкам больше ничего изменять не нужно так max h ну да здесь больше ничего мы не будем изменять пока что в этом уроке что нам нужно нам нужен event от event от on perception update и здесь нам понадобится взять наш blackboard get Blackboard, нет, не это get blackboard и достать из него get uh, s object value s-object. То есть нам нужно получить значение uh, promote variable uh, так, назовем enemy кей Поскольку для искусственного интеллекта наш персонаж является enemy. Это так для справки. Так, get value. Нам нужно сделать is valid. И в том случае, если is valid показывает is not valid, мы делаем for h loop. Почему так? Потому что... Потому что если у нас здесь нет никакого значения в нашей переменной Blackboard, так давайте откроем Blackboard. И если в enemy нет, соответственно, эктора, которому должен идти... Наш NPC То мы должны Сделать следующее Мы должны Сделать поиск По всем объектам Которые видит Наш NPC Дальше мы должны сравнить Если среди этих объектов Есть Player Character Так если он здесь есть, соответственно, branch, то мы должны записать его в переменную. Мы достанем enemyKey. Так, почему у меня здесь хай? EnemyKey. Достать наш getBlackboard. И из него нам нужен setValueSObject. Мы подключаем наш кей на true и соответственно кого мы добавляем в эту ссылку это будет наш персонаж который мы получаем из нашего поиска то есть если мы его найдем то мы его запишем перемену если npc его не видит то соответственно ничего не изменится так теперь нам понадобится перейти в behaviour 3 где он есть вот он и здесь давайте поставим селектор и нам понадобится еще один секвенс. и нам нужен task move to так кому он будет идти соответственно давайте accept radius мы выставим 15 чтобы он сильно близко к нам не подходил проверим здесь у нас стоит enemy сюда нам нужно добавить декоратор blackboard и здесь у нас тоже должно стоять enemy и так observer board у нас должен стоять вот Так. И таким образом, если у нас наш NPC будет нас видеть, то мы соответственно прекращаем действие всего вот этого кода и переходим к пути, к поиску пути к нашему персонажу. Давайте это проверим. Наш NPC патрулирует спокойно себе, ничего не подозревает. У нас, кстати, есть дебаг для NPC. Мы нажимаем на апостроф, либо же на двойной апостроф, не знаю. И у нас появится вот такая вот менюшечка, где уже мы можем видеть слева то, что происходит с нашим искусственным интеллектом. И также то, что изменяется в нашем блэкборде. То есть на данный момент он идет к таргету с индексом 0. И если он увидит нашего персонажа, то ничего не произойдет. Давайте разберемся, почему у нас ничего не произойдет. потому что мы не прописали enemy key соответственно enemy key мы как помним у нас называется enemy то есть нам нужно это имя и мы его вписываем сюда давайте нажмем и теперь давайте debug у нас enemy мы входим в зону видимости Наш NPC следует за нами. И как мы видим, в Blackboard переменной Enemy появляется э, имя э, непосредственно нашего Эктора, за который мы сейчас играем. И он двигается. Кстати, если мы выйдем за пределы э, видимости нашего NPC, он просто вернется в прежнее состояние и будет следовать дальше э, к индексам. По которым он перемещается на этом думаю все такой короткий урок всем спасибо за просмотр если вы не подписаны на канал подписывайтесь на канал обязательно поскольку видео будут выходить чаще если вам интересна тема по npc то поддержите это видео лайком и если вы хотите поддержать канал то Ссылка будет в описании. Всем пока.